Здравствуйте, лыжи, которые видели в тестах, только что потестил. И самым ярким моим впечатлением от проезда на них это был тот момент, когда я их снял. В лыжах действительно не было ничего вообще позитивного. Они никакой радости, никакого задора не принесли. В катании не, мало того, что они не прикольные, так они вообще еще и неприятные, дискомфортные. Кататься на них тяжело. Проблема с ними следующая: они очень несбалансированы по жесткости, у них очень мягкий задний какой-то. При он проваливающий мягкий и лыжи требуют точности баланса. Носок абсолютно не рабочий. А при закантовке в ходе поворот он дубовый, продольно, но при этом торсионно очень мягкий прокручивается при нагрузке нормальный, при желании получить Меньший поворот он просто проваливается и, и пролетает мимо вообще поворота. вот Лыжи надо постоянно ловить, постоянно держать. Дугу они держать не хотят вообще. То есть хотят вот, ровно там сантиметр-сантиметр свой радиус вот, при всех скольжениях, при продольном и поперечном они очень дискомфортно, они очень бьют ноги потому что сейчас снег очень мягкий и каша практически, но я не знаю где они берут то, чем они бьют ноги так ощущение, что они принесли это с собой но они мне все ноги отбили и даже вот этого небольшого колюткого склона на сегодняшних тестах, мне в общем-то хватило, чтобы убить ноги наглухо вот, я не знаю, честно говоря, на них можно кататься хорошо, я думаю, что нигде потому что никакого Кайфа, в общем-то, от этого катания нет, я бы сказал, это не катание, это какая-то борьба с лыжами. В общем, это однозначно аутсайдер, вот просто вообще без вариантов. Лыжи, которые, ну, не знаю, то ли они на какой-то стадии развития находятся, может, кто-то что-то конструирует. Но такое ощущение, что это просто вот вообще совсем прокатный вариант, это в лыжах нет ничего, сплошный, наверное, какой-нибудь карбон, там, какая-нибудь пена и все. Ну, не знаю, в общем, я не понял, зачем они нужны кому. Лыжи безобразные, ощущения отвратительные, катание ужасное. Все, вот больше мне сказать о них нечего и пойду по следующие. следующий Бурак, благо есть выбор, да, надеюсь, что они меня вернут в жизнь и вернут мне любовь к лыжам, потому что с этими я вообще потерял надежду на хорошее катание, удовольствие от катания. Вот, попробую вернуть, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, подписывайтесь на соцсетях, заходите на сайт, на форумах вопросы. Ну, больше катайтесь. Пока.